31 декабря 2017 года. До Нового года осталось совсем немного. И как принято накануне Нового года, в новогоднюю ночь, что-то желать, поздравлять. Ну и мне тоже хотелось бы поздравить, дорогие друзья, всех вас. Поздравить всех нас, потому что э, мы ведь частица чего-то целого. Ну и все мы – это и есть то самое главное, ради которого все мы живем, все мы существуем. Ну и кроме традиционных поздравлений с Новым годом, Пожелания здоровья, счастья ну, и всего остального. Мне хотелось бы, как руководителю Центра, который я определяю как Центр знаний или информации на первом этапе, хотелось бы пожелать, конечно же, всего этого. Мы находимся все в одном социуме. И куда же уйти от всех таких поздравлений? Но наряду с такими традиционными поздравлениями мне хотелось бы, чтобы все мы понимали главный принцип, для чего все мы существуем. И главное – это наше предназначение. А наше предназначение – быть Счастливым. Счастливым везде и во всем и всегда. Поэтому давайте будем счастливыми. Давайте будем знать наше предназначение. Ну и есть еще одно пожелание, которое ну, совершенно нетрадиционное, совершенно эм, не... То, которое все могли бы ожидать в новогоднюю ночь или предновогоднюю ночь. Но дело в том, что есть одно качество, которым обладаем мы все. Мы все знаем об этом, но в то же время мы все об этом забыли. Речь идет о таком качестве которая называется смирение. Вот мне хотелось бы всем нам пожелать, ну хоть немножечко смирения, совсем чуть-чуть. Смирение имеется в виду что? Триединство наше тоже, которое не воспринимается Обычно, потому что, ну, к сожалению, правило диктует э, свое, и эти правила у всех разные. Но, тем не менее, всегда было качество или чувство понимания того, что человек в первой своей ипостаси, изначальной, материальный, он... Должен понимать, что он может ошибаться, и тогда уже где-то там, наверху, есть э, силы, есть личности. И вот они знают больше, они знают лучше. Поэтому в моих программах я часто э, слово такое применяю – авторитарность поменьше авторитарности, а побольше смирения. Тогда будет легче. Легче осознать, что мы можем делать ошибки, а сверху есть силы, которые нас очень любят, есть личности, которые он нас просто невероятно любит. Мы частица их самих. Как можно не любить свое собственную, так сказать, частицу, но для того, чтобы эта любовь была взаимной, надо пользоваться этим качеством. Поэтому, дорогие друзья, побольше радости, побольше понимания самих себя и Понимание того, что мы на правильном пути, на самом деле, как бы и где бы мы ни находились, во что бы мы ни верили, но мы, безусловно, на правильном пути. И лично я и те люди, которые работают в этом центре, постараемся не обмануть, дорогие друзья, ваши ожидания, поскольку, как я уже сказал, мы и есть частица вас всех. И поэтому давайте, друзья, жить дружно. С Новым годом, с новым счастьем, любви, мира и познания. Благодарю всех и до встречи совсем скоро в наших программах. В две тысячи восемнадцатом году.